Привет, аудитория. У нас в эту субботу очередной UFC Fight Nights, очередная убойная ночи, бой в среднем весе. Бруно Сильва против Алекса Перейры. Бруно Сильва младше своего оппонента на 2 года. Ни о чем Это бывший чемпион российского промоушена М1 в среднем весе. Побеждал таких бойцов, как Александр Шлеменко и Артем Фролов, при этом досрочно обоих. На данном этапе идет на стрике с семи побед подряд, что довольно-таки неплохо. Обладает неплохой стойкой и серьезной локутирующей мощью. Алекс Пиреро, это бразильский боец, пробел, провел в, ММА, в профессиональном ММА всего пять боев, из которых первый проиграл с абмишином, а в остальных четырех одержал досрочное победу. Нокаутом. Ну, это высококлассный боец с отличной ударной техникой и нокаутирующей мощью в кулаках. Ну, Пилейро достаточно опытный боец. Да, кажется, он провел в ММА всего лишь 5 боев, но не все знают, что он пришел сюда из кикбоксинга, где показывал... Блин, очень серьезное выступление. Из 40 боев он одержал 33 победы, был чемпионом в среднем и полутяжелом весовых категориях в такой известной организации, как Глори. Да, у него есть проблемы с Патри, но учитывая, что Бруно Сильва не отличается а, хорошими навыками в этом аспекте, то явно, что этот бой будет проходить все-таки в стойке. Также Перейро выше оппонента на 11 сантиметров, а антропометрия рук у него длиннее на 15 сантиметров, что дает ему, в принципе, неплохое преимущество на дистанции. Но хочу заметить, что Бруно взрывной резкий боец и вполне может быстро сокращать эту дистанцию. Кстати, в кикбоксинге Перейро встречался два раза с нынешним чемпионом среднего веса UFC Израилем Адесанией. В первом бою он его просто победил решением, ну а во втором бою даже нокаутировал. Ну, это довольно-таки сложный бой. Я бы, в принципе, советовал вам его пропустить. Ну, а я все-таки, наверное, поставлю. Буду ставить на то, что третий раунд начнется, да, с коэффициентом 2,6. Да, это довольно-таки рисковое решение. Бой – это два серьезных нокаутера. И не вполне хватит, что одного, что второго бойца на три раунда. Но Бруно Сильва за свою карьеру ни разу не проигрывал нокаутом. Ну, но а за все свои выступления... В смешанных хитромоборствах и в кикбоксинге проиграл нокаутом всего лишь один раз. Что говорит о том, что это два довольно стойких бойца. Ну, нас ждет серьезная и яркая заруба, которая может завершиться в любой момент ярким нокаутом, в чем-либо исполнении. И этот бой стоит смотреть, если есть такая возможность. Ну, у меня есть некоторые мысли, почему этот бой закончится, все-таки зайдет, я думаю, за середину боя, поэтому я вот решил попробовать поставить, ну не знаю, зайдет, не зайдет ну вот, такое мое решение ну, вы же подписывайтесь на канал ставьте свои комментарии внизу, видео подписывайтесь однозначно еще раз говорю на канал, потому что что-то показываю, показываю, делаю анализы, ну что-то подписок не очень, вот но так, в принципе, стараюсь подбирать для вас интересные коэффициенты делать адекватные прогнозы, все, давайте, до следующего видео, пока!